Садись, давай, чувак. Здорово. Здорово. Здорово. Здорово. Давно стоишь. Челки ходят. ходят. Офигеть. забрали? Да за что? Мимо проезжали. А вон, кстати, опять они. Мне кажется, они просто по одному и тому же кругу. Ну они что-то мимо проезжают и раз досмотрелись. Ну я думаю, где-то скоро нас заберут. Ну, что рассказывать? Сколько сил? Тих, тих. Сколько до ста? Но потом это куда поедем-то? Поехали на Сиденье Только с этой, давай со стороны Шевченко. Давай. Видишь, Ксютик Собянин, большой привет. Огромный привет. за бесконечную стройку. Да, за бесконечную... ну он хочет сделать город красивее. Наверное, а это, знаешь, как всегда, нет, да? это благие побуждения, просто это какой ценой это вот другой вопрос. Я считаю, что можно было обойтись и без этого. Мне сейчас надо сделать серьезное лицо такое, знаешь, типа это. как будто я полез в политику. Вообще нам да лучше не лезть. Нам нужно развернуться. Я даже знаю, как. Правда, это не быстро. Короче, кратить. это набережная Тараса Шевченко а с некоторых пор стала моим самым любимым местом. Почему? Потому там офигенно красиво мотивирует и телочки на А что тебя там мотивирует? Там вид сам Моску-Сити, смотришь такой, думаешь, вот, офис мой скоро там будет, на 99 этаже. Там просто нет 99-го этажа, там самое, самое высокое здание по-моему 85 этажей есть, ну как бы ладно. Ну да, пока мой офис будет его а... и достроят, понимаешь? Они его знаешь когда-нибудь соберут. Да. Что там за мотик Такие я не люблю. А еще последнее время это? значит с этими багажниками сзади какой-то он такой. О, я засветился в зеркале. Ты? В зеркале это у нас звездой ребята, подпишите в комментариях, каким вам нравится мотоцикл ну он такой неплохой, но я такие не люблю, хотя Харли это всегда вне конкуренции, конечно а это не... по-моему Малыш Боб называется, или там Фэт Боб, что-то такой толстый Боб, это короче типа мотик, как у Терминатора был Да, я сейчас закрою я да, в мостиках вообще не шарик. Только в тачку не я вообще мотики люблю кстати надо будет в следующем году брать себя но, я, тоже, но я, тоже, я быстро быстро езжу поэтому есть скажем вероятность что канал че канал, канал? будут перерывы с видео да, на канале слышно ну мы же можем кстати вот так проехать да через центр не обязательно же нам ехать через садовые Ну так как... Так как Дэнчик все равно не понимает, о чем идет речь. Так как я коренной москвич, конечно же, нам ехать через Садовое. <связать> не, давай через Кремлевскую набережную, <связать> через Арбат, Реклама, все скажут, что я езжу Москвы, только. Пиво. Только пара. По... А не пиво, пиво, пиво это не и же и этот как его. Без Да не пиво, это этот Кубок Конфедерации. Ну а рекламируют пиво постоянно. Меня кстати, удивляет, на всех самых популярных спортивных событиях постоянно рекламируют бухло. Ну, Блин, потому что, очень... видимо, фанаты, э, они неразрывно не, не связаны с бухлом. И поэтому, ну, хотя на самом деле логики нет, согласен, да? Ну, блядь... вот такая тенденция прослеживается очень ну, много Ой-ой-ой, ой, ой, блядь. Вот. Спасибо еще раз. Как, а, как же вас, Сергей Семенович, по-моему, да? Сергей Семенович. Да, вот вам еще раз огромное спасибо, что я наконец-то это... Вернее, хорошо, что я все-таки не оставил там подвеску. Хотя мог, да, ты еще мог в Сейчас красный, кстати, мог. Можно. Почему красный? Стрелка направо да. горит зеленым, чувак. Может быть, кстати, тут девчины какие нибудь ходят интересные. Вот, пожалуйста, Мясницкая. Я, кстати, вот это хотел тебе сказать, что первый день рождения в Москве, ну когда я вообще хоть как-то праздновал день рождения, потому что до этого я его практически никогда не праздновал. Да хули без денег праздновать. Я упразднил в баре Диду. Там все из пластилина, там все такое, короче. Развесел, и он находится где-то вот здесь, вот. Ну, слава богу, что я точно. А вот он Диду, что я точно Диду. не помню, где он находится. Но это, короче, такое. <кх> вот смотри, там стены из пластилина, все, короче, там облеплено пластилином. Вот, и я бы даже сказал, что слава богу, что я забыл. Давай, чувак, давай. Какой ты? Бышка, я тоже так волну. Не вжало в кресло. Я да. могу тоже так, у Педро. Но здесь, в принципе, не надо так гонять здесь. Ну, ну, да. 50 региона, что за регион? Ребята, это Московская область, чувак, Ребята с 50-го региона, вам привет. Это Московская область. Ну, привет, Московская область, переезжайте. <laughs> привет, Москва. Да, так далеко переезжать, дядчик. Да. Ну а что, некоторые сидят даже вот. Сказал. Некоторые за половиной тысяч километров приезжают, а некоторые 35 Слушай, некоторые вообще, да. вот, знаешь, настолько вот. Как бы моей мамы на работе работают женщины. Ну, они уже там всю жизнь прожили. У меня мама тоже в возрасте, на библиотеке. Ну, что там, сельская местность, короче. И там, допустим, их есть женщина, вот она даже в Москве за всю жизнь ни разу не была. То есть не то, что там где-то за границей, да, то есть она даже в Москве не была. И как бы. Вот для меня это ну, смерти подобно. Прикинь, прожить жизнь и, короче, вот просто, ну, не быть нигде. То есть даже не побывать в столице нашей родины. То есть хотя, что ты хочешь? Свет включить? А, Зачем? Я думал, это будет лучше. Но ничего не да не, можно это люка открыть. Попробую. Давай попробуем. Короче, она ни разу, ну, мы сейчас замерзнем, поэтому это будет ненадолго. Давайте. она ни разу не была даже в столице родины. То есть по факту просто сесть в поезд в пятницу вечером, то есть суббота утром ты в Москве, даже можно это вот один день здесь походить, погулять и приехать обратно. То есть прикинь, вот а ты говоришь там про Московскую область или про что-то еще. Ну, да, кстати, ребята, я раньше тоже по путешествиям заморачивался, что это прям надо распланировать, все накопить. Да я какой не... распланировать? А Берешь просто и путешествует, стоят, просто супер дешево и вы реально можете без проблем сгонять на выходные в Москву, в Питер, в Сочи и так и нужно делать. Покажи людям, как все перерыто, Ну да, вот мой топ минусов Москвы это то, что постоянно... То, что, что -то до сентября будет... месяца будет вот так вот все время. Да, прям просто ад. А после сентября начинается второй минус. Это не очень погода. Потом уже это толково не нужно будет, по сути дела. Но это такая движуха во всех городах. То есть летом надо гулять, ездить, когда. Кстати, сегодня эти типа ну покатушки, не покатушки, уж не знаю, как это правильно назвать. Покатушки но не с миллионером. Да, пока что не с миллионером. Да, смотрите, то есть я отвечу буквально там на 10-15 вопросов, которые под крайним видео вы задали. Буквально одной ногой, я вернее одной рукой я одевал ботинки, другой рукой я смотрел в спешке видос как вот эти последние и крайние. И думал, ну, что там вам... Ну, то есть, как бы, какие у вас вопросы интересные. То есть, подбирал что-то. И там есть, там, более-менее какие-то такие. Сейчас э, попробуем где-то встать, где красивый вид. И что-нибудь с умным лицом сказать. За качество сори, снимаем на... Да ладно, хорош. Вот, кстати, по поводу дергать. контента. Давайте так. То есть, мы снимаем на баклажан. Или, я не знаю, там, топинамбур или как это называется, как называется камера, там, картофельно SS22 батат. Батат. Батат. Вот, на самом деле, ребята, нравится. Вы зажрались, короче, просто вы реально зажрались. То есть, ну, может быть, не вы, а вы. Или не вы, а вы, или вы, а не вы. Ну, то есть, вот этот контингент Ютуба, особенно тот, который помоложе, вот смотрите, как говорит Филипп Олегович Богачев Ну, он очень много ругается матом У себя на его кон конференциях, короче и, и он как говорит, что И когда люди уходят, он говорит, что типа Если это Кто-нибудь бы мне рассказывал э, Как заработать миллион долларов И при этом э, ругался матом Я бы сказал, знаете что, я бы сказал э, Да похуй Прости меня, Господи Мы церковь проезжаем, кстати вот, поэтому история такая, если, ну, как бы, я считаю, если тебе интересен контент, то есть если тебе интересен, интересен смысл того, что рассказывается, потому что это может чему-то научить, например, то, ну, как бы, даже если кто-то рядом будет бензопилой пилить дерево, то я бы все равно вслушивался, потому что мне это интересно. А тут люди пишут, там, качество видео не то, там, камера не та, свет не тот. Вот честно, ребят, вы, как бы, не в ту сторону мыслите. Смотри, женщина среди стройки просто, что за прикол? Даже не одна. Ну, потому что туристик кольчуга. Погоди. Стой. Черт. Стой. Как-то вообще очень интересно. Сейчас я пойду схожу к ней. Погоди, это я тебя, чтобы не палить. Кстати, крайне необычное зрелище, что на стройке стоит женщина с ногами и в вечернем платье. Здорово. А ты че это, как сказать? А я вон там, если что, я просто. А, я думал, полтать. ты просто вышла на эту настройку, как бы в ночь в таком наряде. Ага. Ну ты, кстати, круто выглядишь. Спасибо. Такая хрупкая. Спасибо, только вот голос не А ты пьянствуешь, боль. что ли, или час? Я болею. Сегодня понедельник же. Сегодня понедельник. И ты при было... этом вышла в таком этом ну, откровенном. Сегодня понедельник, но сегодня вручение диплома было. А, ты студентка, поэтому.. Уже нет. Ну, бывшая. Ты студентка еще там полгода будешь, пока это забудется все. Да. Поэтому, несмотря на голос, ты решила выйти это. Да. Жен, Офигеть. Чего? Да блин, такая то хрупкая, какая сейчас. Нет, нормально. Так и должно быть, женщина должна быть хрупкая. Как тебя зовут? <смех> Офигеть. <смех> <смех> <смех> <смех> не знаю, быть какая, такая мимимишная. Мили <смех> меня Волвы зовут. Кати, а ну, ты вроде не пьешь даже. Ну просто ты как бы оденься теплее, не знаю, но, завтра но вообще простейший. Поэтому... А ты кем стал то сегодня? Экономист. Экономист, экономист, который умеет делать брови вот так. Чик -чик -чик -чик. Смотри, давай это рискнем. Что? Увидимся на днях. Смотря когда, просто я скоро домой поеду. Домой, а потом... ну то есть ты Дома... училась тут, а да. потом решила вернуться Нет, на родину? Я... Нет, не я не решила вернуться, а просто поеду отдохнуть немножко. Ну так и че, а ты откуда, где у тебя родина? Чувашняя. Чебоксары или где-то там? Ну рядом, там где-то. Ну слушай, ну я слышал, что, что с чувашей все-таки возвращаются иногда. То есть это не то место. Я вернусь точно, я вот стопроцентно, я просто. А ты насколько уедешь туда? Честно, пока не знаю, но. Хорошо, ты когда уезжаешь? Деле. у нас еще есть два три дня чтобы увидеться и напоить чаем давай это наберу тебя там не знаю завтра послезавтра завтра все получится увидимся до только сделал мне дозвон у меня в тачке телефон какой-то у тебя там знак чувашский короче народ у меня вообще телефон сломан ну слушай у молодых женщин часто такое бывает 900. Меня вова зовут кстати mm -hmm. смотри чтоб там это прозвенело потому что я же тебе буду звонить ну ты прям такая хрупкая какая-то знаешь вот с такой вот какой-то прям фигуркой. что там звенит yeah, все пока меня камаз не снес короче yeah. давай не мерзне пока yeah. я тебя наберу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 Ребят, тут э, есть несколько вопросов, вот, значит, чувак пишет, Владимир, опять, пожалуйста, смотри, знакомился с девушкой на улице, взял номер, вызвонил, провел свидание, все круто, прекрасно общались, была кинестетика. правда, в конце не дала себя поцеловать, только в щеку, в общем, суть в том, что не знаю, как двигаться дальше. что-то какие-то это самые интересные мадам Но здесь будет я даже прервался ради здесь такого что значит... здесь. <laughs> Не, здесь а что-то я давно здесь не был вообще я говорю нормальное место вообще а они палят чтобы сейчас это здорово классно выглядите вот ну такие они интересно а как блин часто снимать без этого без палива? да хер с ними смотри значит Значит, не знаю, что делать дальше Чувствую, уверен, что она во мне заинтересована Но не знаю, как далее ее заинтересовать Второе свидание у меня всегда хуже было первого ведь по сути даже толком не знаю о чем говорить на втором короче вопрос для немножко продвинутых: как правильно себя вести и проводить последующие чтобы девушка не силась конкретно про этот случай пишу девушка действительно понравилась чувак ну как бы как ее заинтересовывать то есть ты должен начать ее трогать и возбуждать дело в том что с каждым следующим свиданием тем до разговора будет все меньше и меньше то есть и люди как правило компенсирует это тем что они там что они делают, если они там культ программу какую-то придумывают, ну, видишь, она тоже конечная, ей не культ программу нужна, ей нужно, чтобы ты начал целовать, обнимать, трогать и так далее, а вот от того, что она тебе очень сильно нравится, у тебя завышена ее значимость получается и все такое, может быть, это прям подойдем с камерой к ним, ну, скажет нельзя снимать, значит, не будем, пойдем Мурква, здорово как ты резко повернулась, прям так это классно. Привет. А у вас нет сигарет? Да мы не курим. Это был самый Спортсмен. подходящий. Мы курим вопрос. только, короче, когда бухаем. Я. Да, я не бухаю, Сегодня поэтому не, не такой курю. День, да? А ты да. стоишь, как будто хочешь либо письть, либо тебе холодно. Помню, немножко, так. А ну ты бы еще блин, босиком пришла. Офигеть, пальцы да. такие. Ой, лето. Интересно. Это летнее. Ну вы такие интересные, кстати. Да? Да. Я, кстати, за, за вот за год, наверное, первый раз вот здесь вот вообще появился. А что ты их не снимаешь, Дэнчик? А вы не стесняетесь? А вы не, смотрите, давайте так. Если хотите, мы вас снимем на камеру. Просто Дис любит все снимать вообще. А, ну, мы типа, да, начинающие, начинающие. Да, это блоги. тот самый Дэнчик. Да. А если как бы не хотите, Ничего. ну как бы давайте скажете, мы просто не будем. Ну, ты сними, какие они красивые, чего. Ну, они. Почти как я, смотри. Смотри, у меня губы, у нее губы почти как у меня губа у, у нее, смотри, у нее тоже, да, давай померимся губами. У, у, не... Гоба. у нее. Гоба. Вот, а тебя, ты, кстати, победил. пахнет этим легким запахом, перег... или мне показалось, ты ничего... Не, ну просто смотри, я люблю, когда прям под под подъехи винчика, вот так вот, то есть, как твоим, вы твоим фленгом, то есть, когда под подъешке винчиком пахнет, то есть, ну вот... А это делает такое... <сёк> а ты за рулем сегодня, да? А как тебя зовут? Офигеть. Да. Меня вова с <сёк> правой рукой Зачем ты а, а она сейчас вытащит высказка. нож и скажет, да, <сёк> да. <сёк> Она вытащит двигатель. <сёк> <сёк> как тебя... Как? Офигеть. А у тебя какие-то <сёк> восточно-кавказские <сёк> корни, <сёк> да? Ну, например. Ну какие? Та татарские? Татар. А, я не раз слышал. Татарские татар, киздары, да? Ты из казани или ты татар, Татарские киздары это. это. Да, И нет. И нет. У тебя, кстати, ногти даже не надо делать коррекцию. Не, покажи просто. Я очень, я очень ценю, когда красивые ногти вылищают. Когда прям это. Ну покажи. Ну это же классно, когда лапки красивые. Вот у меня красивые. А вы что, приехали? Вам что делать дома ничего или что? Да, а седали? вы не работаете, не учитесь, вы такие, короче, девчонки роспизней. А завтра на работа Да. Просто да. решили, что вдруг здесь классные парни, а здесь мы, да... Не, ну это тоже вариант. Бля, офигеть. Да, не, я не буду. Слушай, ну вы классные, на самом деле, вот мне реально надо завтра рано вставать, нам надо доснимать с Денчиком видос. А почему Денчик тоже? Чего? Денис? В смысле, почему ты ден... Денчик? Почему ты Денчик? То есть Денчик, стой, который стой. снимается тоже постоянно? Вот этот. Наркоман паблик, что ли, какой-то? Да Денчик. Какой Денчик? Да, ты... Который Бузову снимает. Да. Чего, блядь? Да господи, я не снимает. знаю, кто такая Бузову даже. У меня, блядь, про какого-то Денчика, который... Только нет, у что? нас... снимается? У нас свой Денчик. Нет, а мы, мы в В Инстаграме? Че это? Да, не, мы, кстати, не знаем. Я вообще в Инстаграм, честно говоря, даже фотки не умею выкладывать. За меня выкладываю. Инстаграм это зло. Но это не точно. Вообще, а мы вчера, короче, телочку не одну понимаю. снимали, а она, она была не согласна. Она говорит: "Я публичная личность, не снимайте меня". Она показывает там 34 тысячи подписчиков. Бля, ну это вообще жесть. Сейчас вот как бы каждая женщина, которая которой 34 подписчика, ты прям мерз. В суде? Так, сейчас аккуратно, да? Нет, я сейчас погрею тебя, я не буду тебя мучить. Так, нет, все нормально, нормально. Помощь, Блин, вот ну не, я, я не знаю. Помощь, Майк. Помощь? Наоборот, хорошо. Блин, ну как тебе, тебя. Это не, не, не, не да. значит, что надо будет жениться после этого Просто. Я понимаю, нет. Не, не я не вот не так надо. потру тебе руку, она. Да никто тебя не трогает, господи. Ну я, к сожалению, не могу да? дать тебе дать тебе смысл. Ну да. Я тоже спущу. Дети мои, давайте там Не телефон, правда. патефон, микрофон, то есть и мы пойдем дальше снимать. Потому общем, что правда, у нас сейчас работа происходит. И она, ну, кстати, рабочее место наше занято. Вот. Да, но ну, мы сейчас спустимся туда да. вниз. А как найти -то? Номер давай. Не, ну скажи да. Тихо, тихо, тихо. <laughs> давайте телефон, правда, чей-нибудь затусим вчетвером, прикольно будет. Да. Вот серьезно, так и будет. Вы на тачке, да, я люблю, когда меня девчонки на тачке катают. Кстати, и да, мы будем пить дело. с Дэнчиком, а вы будете нас катать. В какой-то веке хоть не за рулем, блин, чтобы хоть кто-то... Будем тоже винчик. Ну, можно, на будем по очереди, в следующий раз будет наоборот. Давайте чей-нибудь номер, девчонки. Че вы тут это самое? Снимай, <связывая> ты, ты говори мне свой. А тебя как, кстати, зовут? Я так. Почему ты не снимаешь? Вот, как ты Но снимаешь все что... время, их пах. <связывая> <связывая> <связывая> <связывая> Снимай все голову, так. Денис. Что такое, блядь? Давай. Мы 8. это никому не скажем. 8. 8? Блядь, чувак, никогда бы не подумал, слушай, 8, да? В смысле у тебя российский номер? Серьезно? 8, 9. три семерки это классно сейчас я дозвон сделаю ну в общем конечно погода такая надо все равно вот утром было холодно ну, а потом днем снимать? была жара вот но ну, мы так Пока. для себя я кстати в основном тачки снимаю но ну, у тебя гудок идет но мы фильмы на немецком что-то не берешь ну, а может у вас в тачке телефон че? Не, не че. Че, давай еще раз мне кстати нравится, когда ноги вот так вот становятся тонкими внизу. То есть это вот очень круто. Это прям. Лодыжки тонкие? Да, это и попы, кстати, прикольные. Тоже нравится, когда ладышки. Да, у тебя крутые ладышки. у тебя тоже, лодыжки. тоже, кстати. Тоже вы мис ладышки. Лоды, да, еще все, не мерзните, да, все короче. Давайте слева. щеки. Щеки, щеки. Щеки, Не-не-не, ну мы прощаемся. Обнимашки. Да ты, ты, ты, ты короче, обнимаешься, как будто борцуха, и ты хочешь в ноги пройти вот так. А ты все потрогать да? <смех> Конечно, потрогать. Люблю трогать. Обожаю ну, трогать женщин. Да? Да. Ну все, девчонки, вам <смех> хорошего вечера. Ну а чем мы туда <смех> пойдем? Скорее. А мы вот спустим сейчас вот сюда или нет? Подожди. Короче, мы поднялись <смех> второй вопрос плавно переместился на гору. <смех> Поэтому да. мы так задых подзадохлись. Вова, могу без проблем подойти и пообщаться с девушкой, но если есть... Если а ж... ты на первый ты ответил? Ну, мы коротко ответили. Чувак, надо трогать. Фу. Я же тебе уже сказал, то есть, да, я отвечал. Да, согласен, что разговаривать надо на втором уже... Если, если есть лишь один страх того, что подойдет ее парень, и будет конфликт. Смотрел видео у тебя на ютубе на эту тему, но иногда эти советы не помогают, и происходит какой-то конфликт. Суть вопроса, как не ссать из-за ее парня, Бла-бла-бла, смотри, то есть, ну, как бы иди туда, где твой страх, там твоя сила, как бы, есть тренинги, типа, спарты, есть еще какие-то штуки, где учат специально создавать конфликты, то есть ты реально создаешь конфликты, чтобы привыкнуть и подготовить себя к конфликту. Есть такой тренинг, называется «Армия», но Есть да. долго. Денис проходил такой долгий тренинг «Армия», да. Причем такая, где ты служил, дайчик? воздушный ВДВ. Отличный тренинг. Это была двойная порция. Вот, а, что еще там? Ну, как бы запишись на какие-то там боевые искусства, ходи туда. То есть да, как Прокачивайся там, да, как бы, ну, как бы, что толку? Вы какие-то очевидные вещи спрашиваете. Я боюсь, ну, блядь, ну, боишься. Есть же выходы какие-то, да? Если бы у тебя не было выходов, я бы понял, с чем вопрос. Следующий вопрос, вопрос для Вовы. Удивительно, что для Вова. Как знакомиться интроверту? Бля, интроверты, они особенно знакомятся. Когда молчать и слушать любишь больше, чем говорить. Это офигенно. Не можешь балаболить. Когда не любишь быть в центре внимания, чем больше людей вокруг, тем некомфортнее себя ощущаешь. Шумные тусовки – это каторга. В тишине чувствую себя офигенно. Как заинтересовывать в таком случае девушек? Ведь хочется быть самим собой. Мне нравится, когда парни в вопросе сами же отвечают на него. Блин, ты сам все расписал, как тебе это делать Тебе надо, нужно тихое место, романтичное Приходишь туда вдвоем и начинаешь Нет, идут, где знакомиться, чувак? Он спрашивает, где ну, как ему знакомиться короче, Я интроверт, я <къех> вот Как ты уехали. знакомишься? Ну, вот они видели на канале, как я знакомлюсь вот Нет, я суть в чем, что в любом случае, каким бы ты ни был интровертом Природа, к сожалению или к счастью Во-первых, можно это и изменить, что ты интроверт Нет, да, то есть, скорее всего, ну как... Как тебе сказать, чувак, то есть здесь ну, 50 на 50 попахивает тем, что может быть это какое-то вранье это себе, хуже, да, что, что, типа, что типа там в обществе мне некомфортно, еще что-то, еще что-то. Понимаешь, интроверт может себя чувствовать в шумных тусовках тоже комфортно, просто ни с кем не разговаривает, он спокойно ходит там в своих да, да, мыслях да. и так далее. То есть, может быть 50 на 50, что это там некое вранье себе, но опять же природа так создала, что ты должен как мужчина проявлять инициативу, мужик, поэтому интроверт, не интроверт, то есть какие-то базовые понятия о пикапе у тебя должны быть, как бы, и ты должен их применять, то есть, опять же, внимательно смотрите за тем, чтобы вот эти все ваши вот причины не оказались надуманными, потому что зачастую это все как бы вранье самому себе, ребят, поэтому, чувак, ну, извини, но... То есть у тебя есть еще один выход, как бы, стань каким-нибудь мужиком типа из серии там Прохорова или кого-то еще, то есть и будь интровертом, они будут сами к тебе подходить там и говорить, уважаемые, и ты будешь говорить, я так устал, хочу побыть один. Ну, тут 50 на 50, тут ничего не мешает исправлять эту ситуацию, быть более общительным, позитивным и так далее, а в какой-то степени, наоборот, пользоваться этим, то, что ты спокойный, загадочный, ты либо в книге, по-моему, своей, либо... У меня Миша, э -э историю, Гринберг, друг, ты... да. Uh, сидели вы с парнями в кафе И девчонки заинтересовались Именно вот таким парнем да да, на... да, да, да, да, про Виталика, короче Бесплатная консультации. Владимир, мне 50 лет Живу в Питере, в Москву приехать на тренинг не получается Не отпускаю с работы Записался на тренинг в Питере О как когда записывался, говорили, возраст не имеет значения. На тренинге сказали, что твой возраст девушек 35-45 лет. Вот к ним и подкатываю. А мне нравится 18-25. В полях подходил, как учили, но девушки шарахаются. Как подходить, что говорить, как себя вести, кому за 50. Чувак, а ты чей тренинг проходил, извини за мой французский? Если вы идете на какие-то говнотренинги, каким-то говнотренерам, да, которых... Это вообще отдельная тема. Я сейчас постараюсь не ругаться очень коротко. Если ты проходил тренинг там, тогда задавайте вопросы туда. Если бы ты пришел к нам, мы бы тебя еще апгрейдили, как бы по внешке, то есть и так далее. Ну, то есть, э, зачем мне задавать вопросы о том, что тебе в каком-то ебучем автосервисе, например, сломали машину, хотя хотели ее починить. Ты приходишь ко мне и говоришь: почему так? Потому что ты отогнал ее в стрёмный автосервис. Сейчас, блин, каждая бабушка-уборщица, не знаю, она стала пикап-тренером. Сейчас просто вот, не знаю, завтра уже будет э, больше пикап-тренеров, чем китайцев в Китае. Если ты ходишь на всякое говно, задавайте вопросы им. Я могу сказать следующее, что э, как бы у нас тебе бы такое не сказали. И еще такая суть, что, значит, 29-30 суббота-воскресенье в Питере у нас будет двухдневный уикенд, я приеду, буду его вести. Это вот как раз для тебя, если ты считаешь, что... Там, в Москву приехать не можешь, вот, отлично, выходные, приходим и тебя распинаем. И, как бы, ты будешь подходить к молодым, они будут на тебя хорошо реагировать. Хотя, конечно, на тебя надо будет посмотреть. Если ты выглядишь, там, как старпер, то есть, э, здесь тогда надо будет как-то тебя внешне тоже улучшить. Вот, а, крайний тренинг у Бовы был очень взрослым, там были прям солидные дядьки такие. И нескольким было за 50, по-моему. И... Не, ну, не за 50, но... Блин... За 40 точно. Владимир, вопрос такой. Год назад познакомился с девушкой, тусили в одной компании, закрутились, завертелась, через пару недель стали жить вместе. Снимали квартиру почти год. Сейчас переехали к моим родителям. Копим на строительство дома Мне 21, ей 28 Иногда задумываюсь о разнице в возрасте Как будет через 10 лет Мне будет 30, ей будет 40 В быту вроде проблем нет Если что не устраивает, стараемся разговаривать и решать проблемы Может есть примеры таких отношений Хотел бы выслушать мнение и советы Поэтому, Потому что боюсь, что через какое-то время потому что она старая И потрачу часть жизни зря Как бы грубо это ни звучало Вроде ей уже детей пора Хотя она вроде не торопится с этим не рано ли я начал взрослую жизнь? Чувак, я не знаю, но как бы э, я бы тебе, наверное, посоветовал этот союз как-то прекратить. Потому что у меня был такой опыт, да, то есть и мудрые взрослые мужики, которые как бы есть э, среди моих знакомых, я их слушаю и стараюсь. Они говорят, что ну, в этом нет ничего хорошего. Когда почти червонец разницы, то есть там или 7-8 лет, то есть, ну да, женщина стареет быстрее. И не очень хороший союз. Но это только мое мнение, как бы. Как-то так. Дальше. Вава, а что если ты выходишь на улицу, видишь девушек, тебе не страшно к ним подойти. Но подходишь. К... А, ну подходить к ним не хочется. Ты, как бы и не думаешь об этом, просто по своим делам идешь. А потом, уже, когда приходишь домой, понимаешь, что надо было подходить и все такое. Это такой вид страха, он как-то прячется за ширмой безразличия То есть нету какой-то мотивации, цели, что ли Хотя честно могу сказать себе, что с девушками так себе ситуация Короче, чувак, ну это чистой воды самообман ты, Причем ты его так замаскировал, что вроде бы вижу девушек, не хочу подходить Прихожу домой, блин, и вдруг хочу подходить Блин, слушай, мужик, ну ты сам понимаешь, Дима, что тут написано, Дмитрий М Что это все вранье Вол, привет, встречаюсь с девушкой три месяца, секс был один раз. Это уже интересно. Слушай, бля, чувак, это, конечно, очень интересное начало. Сейчас она улетела на месяц, на все нормально. Вчера сказала по WhatsApp, что не считает секс в отношениях важным. И вполне может строить отношения без него, поскольку это был ее первый раз. То сделал акцент на то, что не, привык... не привыкал еще так уже к нее. Панический страх забеременеть даже при защищенном сексе. Что можешь подсказать и как доказать ей, что секс – неотъемлемая часть отношений. Слушай, чувак, но ну, единственный способ доказать ей – это заниматься с ней сексом. Да. Да. Вот бы... тоже момент. Она считает, что это не главное. Ну, а ты считаешь, что это главное. Да, чувак, она, либо она девственница, прям вот эта глупенькая, еще молодая, либо она какая-то странная, фригидная, тупая, либо она просто, что, наверное, скорее всего, просто не хочет заниматься этим сексом с тобой. Поверь мне, ну, обязательно найдется мужик, с которым она захочет заниматься сексом и будет за ним бегать и пытаться у него отсосать Бесплатные консультации питер история следующая отец с матерью развелись очень давно я еще с сопляком был жили очень небогато я кончил вуз э, два года назад сейчас зарабатываю около 50 работаю два года за это время купил машину нужно добираться до работы занимаюсь собой живу с мамой что очень сильно давит психологически поскольку за машину отдаю кредит плюс обслуживание матери деньгами помогаю оплачиваю квартиру Остается на все, про все около 20 косарей. На эти деньги снимаю где-то жилье, на пред... Представ... снимать где-то жилье, не представляя возможным. Поскольку тогда у меня вообще никаких денег не будет, в принципе. Познакомился с девушкой очень хорошей, воспитанной, полно... из полноценной семьи. Она живет отдельно, снимает ее родители э, и присылают ей денег. Сама из СНГ. Как объяснить ей ситуацию с Монголией, что ли? Блядь? Как объяснить ей ситуацию... С жильем и деньгами. С какой стороны зайти, чтобы это не выглядело, как будто я жалуюсь, а просто вскользь упоминаю. Как подготовить ее? Вариант с собственным жильем возможен, но это через несколько лет. Мне уже 25, проблем с девушками не испытываю, но домой не привожу. Либо снимаю номер в отеле, либо едем к ней. С этой не хочу обращаться, как с остальными, хочу сказать правду, как бы. Чувак, ну скажи правду, но я тебе скажу так, если эта женщина тебе нравится, она должна тебя мотивировать. То есть замотивируйся этим. Вот это уникальная какая-то фигня, знаешь, ты так рассуждаешь, как будто тебе Бог, Вселенная, там, не знаю, Кришна, Будда, Аллах просто выделил полтинник и сказал: вот живи на него теперь всю жизнь, как хочешь. Блядь, зарабатывай больше, ищи пути заработать больше, тем более вот как бы вот она отличная, отличный пример того, как женщина может мотивировать мужчину. Появляется та самая, и ты понимаешь, что какой-то несрост, блядь, так как раньше теперь не получится, надо что-то делать. Зарабатывай больше денег, это единственное, как бы, то, что я тебе могу сказать. Как ей сказать? Да никак, чувак, то есть пойми, что, ну, как бы, ты в ее глазах должен быть героем. Там, это все отмазки, за кредит ты плачешь. Сколько ты платишь за кредит, за машину, чувак? Просто интересно, блядь некоторые платят по 60 тысяч как бы за кредит за машину там некоторые я не знаю за квартиру платят по полтиннику то есть и чё теперь и при этом деньги находятся это опять же ну, как бы начни больше тратить начнешь больше зарабатывать но ну, у тебя выхода не будет начни больше тратить на свою любимую женщину дарей подарки там еще что-то чтобы ты прям сидел вечерами после работы не знаю и не не ложился спать 8, а там до двух часов ночи сидел и думал какие-то там ходы, как заработать, не знаю, там какой-то бизнес продумал и так далее. Сейчас, так, сколько тут еще? Раз, два, три. А, вот, три вопроса еще, ребят. Вова, привет, такой вопрос. Общался с девушкой в сети. Почему в сети? Потому что она была с другого города, и мы оба поступили в один город, в один вуз. Я думаю, дай-ка попробую, потому что девушка в натуре прикольная. Очень хорошо общались, заинтересовал, делал раскачку по эмоциям. Очень близко и странно, как то делал раскачку по эмоциям, по дистанционно, конечно, ну ладно. Очень близкое общение, кидали друг другу фотки, причем разные. Дошло до того, что она сама писала мне что хочет меня. Ни хера себе. Спустя месяц нашего общения начал чувствовать, что влечение пропадает с ее стороны, уже даже не знаю, как давать ей эти эмоции. Потому что, чувак, общение на расстоянии – это не общение. За это время к ней подкатил какой-то интересный чувак, как бы, и в итоге она не, э, понемногу начала морозиться и все реже отвечать мне на сообщения. Уже не писал мне и приятные сообщения, которые она мне писала. Я ей сказал, что типа... Нужно общаться, и если есть какая-то проблема, то нужно нормально обсудить и решить ее. Ничего не нужно. Сказал, я сказал ей, что наше общение угасает, и все в этом роде. Сделал это правильно, и все после этого сообщения она мне больше не отвечала. Свела, короче. Вопрос, как мне сделать правильно, чтобы ее опять заинтересовать и начать опять общаться? Ну, короче, опять та же самая херня. У вас одни и те же вопросы, блядь. Все ваши вопросы из-за того, что у вас нет выбора. Вот если бы у тебя сейчас там был выбор и была возможность вот так вот легко прокатившись по городу, не знаю, там познакомиться. Да вот, блядь, вот они просто пачками ходят. Бери, знакомься. Если бы ты мог это делать, ты бы не заморачивался ни хера вот из-за этого. Из-за девки, которую ты даже не видел, блядь. А прикол в том, что, представь, вот она бы приехала, а у нее изо рта воняет, блядь. Просто бывает такое, что запах не подходит твой, запах человека другой. Такое было, и у меня такое было. Вот. Или, я не знаю, блядь, она курит, короче, как прошмандовка, или еще что-то. Ну, то есть, есть какие-то моменты, которые тебя категорически не устроят. И че? Че бы ты делал? Она, естественно, слилась, потому что общение вживую. И там к ней за это время подкатили какие-то чуваки, как бы. Ну и все, то есть, э, как с ней там замутить, когда приедешь в институт, попробуй вживую возобновить отношения. Но все, что вы пишете, это херня, ребят. И потом вот это, как мне с ней, блядь, найди, иди, выйди на улицу, иди познакомься за эту неделю, там, за ближайший день с двумя, тремя, пятью девушками, десятью. Найди себе красивую, и прикольную, общайся с ней вживую, вот как надо сделать, а не заниматься этой хуйней. бля, я не могу, чувак, вот одно и то же спрашивают. Есть девушка, вот этот мат даже вырезать не надо, мне кажется. Есть девушка, давно знаю, ходили на свидание, все хорошо, дает себя трогать, целовать, но когда поехали ко мне и дошло дело до секса, говорить не, нет, что мы только друзья, дело во мне и у меня принципы. Что посоветуешь? Посоветую застрелиться, посоветую прочитать мою книжку «Позиции сверху», которая вот в ближайшее время будет, ну, вообще уже в конце июля, она будет во всех магазинах страны то есть, и, соответственно, на электронном магазине «Озон». Чувак, и еще один принцип, да, о котором я миллиард раз говорил, что если девушка пришла к тебе домой, значит, она пришла за сексом. Если бы она не хотела секса, ее бы туда ничем не затащить, то есть за исключением клинических случаев. Естественно, мы просто, друзья, она тебя проверяет, она сваливает в себя ответственность. Я не могу говорить об одном и том же тысячу раз. Ребят, кто уже, наконец-то, просмотрев почти 500 видео на моем канале, понял вообще как бы суть, напишите этому человеку, то есть и... Как бы у меня, ну я не хочу тратить свое время на одни и те же разговоры. Давайте крайний вопрос, бесплатная консультация. Начал покупать шмотки с AliExpress, такие, которые вообще никто не носит. Смотря как на, а смотрит как на пришельца. Но вообще пофигу, это все из-за тебя, в хорошем смысле. А что с AliExpress какие-то там вибранские шмотки да, что ли? Ну необычные, может быть. Я и раньше так делал, но ты удостоверил меня в этом. И все время мне мама, соседи, сестра и на работе говорят, что не, что не женишься, что не женишься, смешно. Мне 26 лет, я еще не, по, не нагулялся. Вот бы ты прочел мой комментарий, я бы обрадовался. Зовут Ринат меня. Че-то плавно перетек такой. Ринат, я прочел твой комментарий. Не парься, из-за того, что тебе говорят люди, всегда имей свое мнение. Да. Вот и ну я прочел <смех> обрадуйся. Ладно, смотрите, yeah, на этом на этом будем подвязывать, как говорит Антоха кириченко Возвращаемся к контенту, поэтому если кого-то не устраивает качество картинки, ребят, честно, я вот ну я я являюсь тренером, в всяком случае я пытаюсь им быть, я хочу им быть, и мне вот в своей работе больше всего нравится вот эта часть поэтому как бы ребят, то есть э, не всегда получается заморачиваться насчет какого-то качества блога, качества видео, там еще чего-то, ну как бы, я не могу вот за всем следить, за всем, за всем успевать, поэтому вон у чувака полная машина телок, хотя нет, мне показал, поэтому ребят цените контент, а не картинку, картинка полная машина чуваков, да, картинка это внешнее проявление, это то же самое с некоторыми женщинами такая история, что она внешне прикольная, классная а когда развернешь эту обертку, там просто, не знаю, какашку собачью завернули. Поэтому как-то так. Я начинал смотреть Вову еще года, наверное, с 10-го. Да Здорово, чуваки. Поздорово. А, мне начинал смотреть вот сюда, я постоянно смотрю. А, я постоянно а у меня тоже вот такая превысила. Ну вот его надо отворачивать. Года, короче, с 10-го, когда контент был, ну, то же самое, все, подходы, всякие уроки. И.. Там было, короче, петлички не было, шумно было. Всякие я вешал стройки. микрофон, да, вот тут Ты меня, вешал вернее, у меня да, спрятан всякая. был диктофон, потом вот тут висел. Вот еще, это еще круглый до, того, такой, до того, как висел круглый. А там, это просто копию, я такой попал. диктофон засовывал сюда без палива короче, потом мы наслаивали звук там с видео. Я сидел, блин, с блокнотиками, потом выходил вечером, все это пробовал. Я вот даже представить себе не могу, если бы я там сидел и своими ручонками бы, блин писал ой там что-то качество хорошее слишком долго об этом. Говорил. звук плохой и, так что ребята я вот вас точно не понимаю вы смотрите чего он делает какие вещи рассказывают и перенимаете а если у кого-то есть желание помочь в развитии контента ну, вот, у кого-то есть там black magic можете... только не надо говорить что сейчас мент за мной вот гнался потому что блять а, он просто включил мигалку, чтобы это. Чтобы все видели, что он. Чтобы, блять, поехать на красный. А я думал, что он меня застрел пчел нахлобучно. Такой Ну, а может, Едем подожди, тут можем, куда я? мне сейчас скажи, <связь> вот сюда. <связь> <связь> да, я что-нибудь скажу. <связь> тихо, кайну. Тихо-тихо-тихо. Здорово! Давай. Опусти окно. Давай, опусти. Здорово. Какие вы интересные там все втроем. Втроем? А да. что стоите-то посреди дороги? Что? А слушай, она а Шевченко на набережной вот здесь же, да, вот в сторону этого крыши. Я что-то прогнал. По-моему, вот сюда вот, да? А вы такие прям с губами, там, со всеми делами. Слушай, а дай я это, ну, где-нибудь припаркуюсь, прям пообщаемся 5 секунд. Сейчас я подойду. Сейчас, Денчик, чтобы ты мог снять вот эту всю, как бы встать-то, блядь. А мы еще вот так встанем, короче, и ты снимешь, Ой, да? да? Вот так, да? Да. У тебя же задняя тонирована. Слушай, нет, но, но короче-ка... Да нет, конечно, блядь. Как-нибудь сними. Можешь вот сюда как-то сесть, я не знаю. Можешь в люк вылезти. Я хотел поскрестить, стекло его нет. Здорово. Вы такие, а вы прям одинаковые какие-то. Вы сестры, что ли, или что? брать или братья не просто а вы с области да судя по номерам просто прикинь понедельник вот народ этот вы сидите не знаете куда поесть. а что хотите поесть или потусить я не напрашиваюсь у меня там дома жена ребенок да я угораю как тебя зовут анастаска волова анастаска от тебя с линзами да или здорово как тебя зовут как блин я сейчас за просто что с вами делать там не я в смысле сейчас ничего не планирую сейчас действительно я с девушками кстати не, не дружу вообще не, геи это как раз... Ну да я скажу, господи, геи это те как раз, кто с вами дружит. То есть нормальный мужик, он должен с девушками общаться, заниматься сексом, да, не знаю, рожать детей и прочее. А вот эти все дружбаны, это знаешь, они все хотят вам... Ну короче, если коротко, я, я дружу с своим другом Александром, я не смотрю на его голую жопу в бане, а ваши друзья, я думаю, наверняка стали бы смотреть. Короче, давай мне свой телефон. У тебя очень прикольное лицо такое, какое-то, знаешь. Такое прям. <связывается> как <-то... связывается> Не, я... Зап... Давай, пиши и oh, ну, делай дозвон. <связывается> Конечно. <связывается> у меня телефон за <связывается> Почему? Насколько я вы? Мне интересно. Мне 33. Да, я сделаю дозвон. Не убегу, не с ней переживаю. А ты смотришь, чтобы я в Китай не позвонил, да, случайно? За, за твой счет. <гас> Слушай, нет. Ну что за <гас> это <гас> сам? Тогда сиди здесь, пять секунд. Подожди. Погодьте я телефон возьму, у нее там бабок нет в телефоне, блядь, ездит на мэр, себя Ты можешь выйти на 5 секунд, это важно. Ну уходи, правда. Нет, зачем? Нет, это прям 5 секунд. А ну, это интимная, очень интимная. Нет, ну нет. Не, я просто, как бы это 30 секунд займет, а нам реально надо ехать. Ну выходи. Если что, подруги здесь, они тебя не съедят. стой, ты сейчас просто на футболку посмотреть. Что? Ты на футбол посмотреть. Я И просто прошу тебя выйти попрощаться с тобой отдельно странный в каком смысле в хорошем смысле Нет, стопу. почему в похоже Офигеть, у тебя спортивные ноги стоят стоят Да не ну ладно тихо смотри ну не ну ты маленькая прикольная как раз прям это я тебя как-нибудь на днях наберу Хорошо. и будем с тобой да, общаться. Смущаюсь, да. не смущаюсь. Все давай щеки. Аккуратнее -а -а -а. ну, да, там. Все, пока, девчонки. Ну что там? Я, да Дайчик тоже исп... используешь, используешь эти, как они называются? десантские, а нет, он нет он. метода перемещения в тазу. <свят> ну, она мелкая такая, конечно. Ну. Так. Что сказать-то? Ну, что там? Что-то надо сказать, наверное, блядь. Были возражения, не возражения? Да нет, все нормально, вместе. Девкам вот делать нечего, видишь, какая... Я, Ж... я думал, когда ты ее вытащишь, а то там мраком стоял из-за него. Да не, Данечка, все технично было, <свят> что это, кстати, ребята, к вопросу о том, что, вот, еще раз, да, как легко все может и должно быть, ну, как бы... Мы ездим сколько? Даже 30 минут еще нет. Вот уже девочки намерены. Если, тем более, вы вот, как бы, за рулем, ну, не знаю, вы же мобильный. сейчас поговорим про тачку, да, но я думаю, вы лучше, вы хоть на, не знаю, на девятку подъедете. Да, это, кстати, вопрос такой, типа, из серии, что... Там кто-то сейчас навыки, будет писать, что да, там Шамшурин там решил это на тачке, он выебывается. Ребят, ну как бы, опять же, хотите, я вот, я не знаю, только вот где взять пятерку или семерку. Будет, скоро. Там. Давай конечно, сделаем скоро такой про. Будет, про да? О, короче, Денчик скоро пригонит свою калину. Ну, короче, не свою чью-то. А, это твоя. Ну, в общем, смотрите, ребят, и мы снимем видос, типа, вот именно с Калины будем подъезжать к дорогим тачкам. И вы также, блин, поймете, что, в принципе, ничего не изменится. Вот ничего не изменится, ребят. Рук давал свой Ситроен да, покататься, знаешь, на неделю. То есть я неделю катаюсь, потом, например, там он приезжает, забирает тачку, я спускаюсь в метро. И каждый раз спускаться в метро, это была приматская боль вообще просто. Мне так хотелось тачку. И потом у меня появилась там BMW, которая я также взял в рассрочку у друга, потом через какое-то время я купил там аудёху и через какой-то, ну сейчас вот я купился новый автомобиль как бы из салона, это впервые в жизни, когда вот так вот. То есть поэтому все очень относительно, да, то есть относительно кого-то, кто-то сейчас там скажет, Шамшурин там, как, как там про лохов что-то? Что-то разво... Раз... Раз... разводил лохов, Наразводил там, лохов там... на тачку, короче, или на путешествие, да? Вы, ребята, поймите, что, что машина стоит... Ну, да не надо минимальный... объяснять им ничего, этим дебилом, блядь. Короче, э -э, всегда будут люди, у которых любой человек, э который хоть что-то э ну, пытается в жизни делать, то есть, отрывает свою жопу от дивана и что-то пытается, он уже, короче, какой-то плохой, потому что... Ну, как бы... Э -э ну, потому что. Поэтому большой привет. Так что с тачками такая история. Все относительно... Относительно... Не знаю, метро, я сейчас, конечно, блядь, живу в шоколаде там Относительно, не знаю, каких-нибудь футболистов сборной России по футболу, мне кажется я... Так... я бичуган, блин Где мы, Денчик, будем отвечать на вопросы? Ну, чуть подальше, там где посветлее Но она уже потухла маленько Какая из них? Да, ну все, они вот где-то в сумерках, они вообще все горят полностью он видишь тут чуваки с кальянами короче создают бежу. а тут еще короче новая тема ребята шарики вот эти а они на прокат дают эти кальяны ни хера да себе они... прикинь а, да может... прокат короче потому что их много как сделать бизнес да Да. кстати вон видишь, это самые парни с гор причем они они мне кажется везде выживают блин. не ну прикинь же факт что взяли это давай вот здесь встанем сейчас кстати, я возьму ни один из них не работает просто на работе у них всех абсолютно а что за шарики давай спросим короче да там какой-то веселящий газ и вот и смотри rolls еба заебись вот rolls royce вот по сравнению с rollsом audi вовы да ну вот, это блять бабки на говно что ты начинаешь же я выебут rolls чувак просто с места смотри какой короче дисбаланс rolls копейка копейка rolls копейка rolls royce rolls. phantom или ghost что это такое копейка это ghost наверное Сейчас спросим его. Братан, а что за шары? Здорово. здорово. А? здорово. А? Репортаж, а, брат, про... Здорово. Репортаж про шары. Если вы будете куда-то выкладывать лицо. Бы. Все, да, без конечно, проблем, как скомпионат. под мою ответственность. А мы что мы за шарики? шарики. А, это то есть, короче, типа как возле клубов было. Там да. дыхаешь и там пару минут колбасит, да? Ну, а что дается? Да а ты дает. не пробовал такие, что ли, Денчик? Нет. А? Ты не пробовал такие? Нет. Короче, раньше возле клуба Бля, что за клуб-то был? Рядом с Барбадосом такой клуб был, короче. Там все время такую фигню продавали. А сколько стоит? Пятьсот. Бля, а ты самых заправляешь, да, вот это все как бы? баллон Бля, видишь, чуваки, чем только парни не занимаются. А это ты на Роллси приехал, что ли, да? Это ты на Ролс-Росе приехал? Бля, вот он прикольный, да? А сколько я Не, он скромничает, он вон на том, короче, Мерсе приехал, чувак. Это секрет. Но да. не, вообще сам факт, что люди берут, да? Да, люди берут. Не, вообще нормально. Ну видишь, как бы каждый крутится как может, заебись. Ну, ладно, братан, Мы удачи. Они не, не на себя работают. Не, слушай, а все ездит. А че тебе мешает на себя? Тут или типа Здесь тут сзади. надо кому-то отлистывать, да, все это? Здесь точка занята. Бля, жесть а. какая. Конечно, целые мафии, блядь, какие-то. Да, мафии. да, реально мафия, можно так сказать. Ну ладно, давай, братан, удачи тебе. Давай. А что за ну, куда снимать да, да у нас сло. блок просто на YouTube. Мы лицо не покажем, даже сейчас туловище снимаем. Но. Не переживай. Чисто шары все. Я понял. А что за блок? Ну мы там как бы с телками знакомимся, в основном. А, Пикап. Пикап, да. Так иногда просто катаемся, угораем. Я понял. Ну давай, удачи Счастливо. тебе, братан. Счастливо. Там надо разум, смотри, ну, башня, какой тоже четкий стоит. Да. Вот такой крайне можно залямчивать. Да он нахер не нужно играть, вот да, смотри, заебись, да, четко. У тебя видно, конечно, мы можем uh, выйти. Да не, нет, мы сейчас там развернемся. Четкий, да? Офигеть. Да я, вообще, сейчас пора.